Всем привет! Вы на канале Зашумим. Сегодня мы с вами рассмотрим шумоизоляцию автомобиля Nissan Juke, а также дополнительную опцию – это шумоизоляция колесных арок. Начинаем шумоизоляцию в автомобиле, Мы, как правило, с обработки крыши. Крыша обрабатывается у нас в два слоя. Первый слой – это виброизолятор Comfort Mat Viper, а второй слой наносится шумопоглощающий материал – это Softway F15. Обрабатывается вся поверхность крыши, исключая ребра жесткости и усилители. Вот так в итоге выглядит дальнейшая наша работа. Сейчас нанесены все слои на пол, а также полностью обработан багажник. Давайте теперь поэтапно. Пол в салоне. Пол в салоне у нас имеет трехслойный пирог. Это виброизоляционный материал, это шумоизоляционный материал интегра, и поверх нее это нанесенный, нанесенная звуковая мембрана, блокатор. Блокатор у нас заводится максимально высоко вверх, для того чтобы. Лишние звуки у нас попадали в салон в минимальном количестве. Зона под задним диваном, она не обрабатывается акустической мембраной, ввиду того, что отсутствует зазор между сиденьем и ковровым покрытием. Также у нас остаются необработанные элементы, это точки креплений сидений, так же, как и вот зона под задним диваном. Багажный отсек у нас также полностью готов. Здесь у нас нанесено два вида материалов, это два вида виброизоляции, то есть в зоне пола и под низшей запаски у нас нанесен вайпер, а в зоне, где у нас максимальное количество вибраций от колесных арок, нанесен атом. Вторым слоем мы закрыли эту виброизоляцию шумоизоляционным материалом с мембраной, это у нас блокшот. Также шумоизоляция у нас нанесена и во внутреннюю часть крыла. Часть из вас уже знает, но еще не все. Мы стали применять так называемые звуковые ловушки. Это вот зеленый материал, который у нас размещается в скрытых полостях. Это те зоны, в которые мы раньше не, смогли, не могли никак, никаким образом э, обесшумить, так как э, доступа туда практически нет. Но сейчас мы исправились. Э, мы всегда занимаемся э, поиском каких-то новинок для того, чтобы наша работа по шумоизоляции приносила максимальный результат. И это один из дополнительных этапов, который делает ваши автомобили еще тише. Обработка дверей у нас происходит в четыре слоя. В этой двери уже нанесено два слоя на внутреннюю часть дверей. Это виброизолятор, комфорт мат вайпер, а также шумоизоляционный материал Integra. Обработке подвергается практически вся поверхность, внутренней части металла за исключением ребер жесткости. Это вот эти вот элементы, какие-то системы безопасности. Вся остальная поверхность внутренней части двери обрабатывается нашими материалами. Третий слой – это у нас Comfort Mat Viper. Он наносится на внешнюю часть двери и закрывает собой все технологические отверстия. Четвертый, заключительный слой в обработке дверей – это антискриптная и шумопоглощающая обработка обшивки двери. Поверхность, которую мы закрываем, это практически процентов. Исключение составляет только... Зона под динамик, а также зона под ручку. В комплексную обработку в варианте Dark Extreme у нас входит и обработка капота. Капот обрабатывается в один слой виброизолятором Comfort Mat Viper. Не забываем мы и про обработку крышки багажника. Крышка багажника обрабатывается в два слоя. Внутри мы наносим виброизолятор фрагментально, а на самой обшивке у нас расположен SoftWave 15. Шумоизоляция колесной арки производится в три слоя. Два слоя у нас наносятся на металл. Первый слой у нас нанесен на виброизоляция Comfort Mat Viper. И второй – это жидкая шумоизоляция, которую вы сейчас наблюдаете. Виброизоляция или жидкая шумоизоляция закрывает всю поверхность металла, который у нас уходит в салон. Также у нас обработано с внутренней стороны само крыло. И один из слоев это у нас шумоизоляция листовая с мембраной интегра, которой закрывается вся поверхность подкрылка, ну, исключая зоны, точек крепления к кузову. Задняя арка сейчас обработана в два слоя. Первый слой это виброизолятор Comfort Mat Viper, и поверх него нанесена жидкая шумоизоляция. Она здесь необходима для того, чтобы под нанесенную нами виброизоляцию не попадала влага. Плюс она дает еще небольшой дополнительный эффект подкрылок, он здесь пластиковый, обработан шумоизоляционным листовым материалом Интегра. Работы по шумоизоляции Nissan Juke у нас завершены. Салон собран, все проверено, все компоненты автомобиля работают исправно. На этом все. Всем спасибо за внимание. Если у вас есть какие-либо вопросы, можете задавать их в комментарии. А я с вами прощаюсь.